Мы говорим обзор надежных инструментов. Что в данном случае я поднимаю ну, в классическом понимании надежности? Да? Действительно, если объединить все понятия критерии надежности ну, в классическом понимании, которые заявляются... Это гарантия исполнения обязательства. Да? То есть, если вы куда-то даете деньги под процент, то есть гарантия, что обязательство по возврату денег и выплаты процентов будет исполнено. Второе ⁇ это гарантия выплаты в любой срок требования. Это ликвидность. Третье ⁇ это гарантия выплаты даже в случае каких-то портмажорных обстоятельств. То есть, почему люди, допустим, несут деньги там, под нулевую ставку доходности в швейцарские банки, потому что они знают, что Швейцария там вне политики, вне союзов, и, соответственно, даже если будет война, деньги свои можно получить и заранее гарантированный процент или купон. Вот это вот как бы в классическом понимании критерий надежности. То есть что он понимает. Для начинающего человека, для начинающего инвестора, для него критерием надежности выступают вот эти четыре параметра. Помимо всего прочего, критерий надежности в большинстве своем зависит от трех составляющих вещей. Это страны, ну то есть страна, в которую вы инвестируете. Одно дело инвестировать там, я не знаю, в облигации страны там, берег слоновой кастидии какой-нибудь Сомали, где каждые 2-3 года прибегают очередные ребята с автоматами, свергают власть и говорят, мы там все, все что мы раньше брали, мы прощаем. Или Америка, да, которая там всегда стабильно платит по своим обязательствам. Рейтинг стабильности заемщика. То есть насколько стабилен заемщик, компания рейтингуется. Причем компания рейтингуется в зависимости от страны. То есть в России заемщики никогда не будут иметь высший уровень надежности AAA по международной шкале надежности, потому что сама Россия не имеет рейтинга AAA. то есть Россия сама не является самым стабильной и надежным государством, в то время, когда, допустим, Франция, Германия и Америка таковыми являются. Поэтому компании, которые работают в этих странах, при прочих равных условиях инвестирования в эти компании или в облигации этих компаний или в банки этих компаний, будет надежнее, чем инвестирование в те же самые сопоставимые компании в России, потому что в России рейтинги ниже. Ну и, соответственно, перспективы будущей стабильности. То есть, почему российская экономика не является, допустим, по рейтингу ААА, в отличие, допустим, от Франции, Германии или Америки? Потому что российская экономика на 80% зависит от цен на нефть, от цены на сырьевые товары. А это цены волатильны, потому что они рыночные. Соответственно, устойчивость перспектив будущего, в этом случае, соответственно, она шаткая. И поэтому надежность России более низкая, нежели чем надежность широко и глубоко диверсифицированных экономик, типа европейских экономик развитых или активно наступающих на пятки азиатских экономик.